Привет, друзья, с вами ваш друг Андрей Шаура, Россия, город Ангарск. Сегодня в команде «Успех вместе» у нас есть большие перспективы. Только что закончился международный тренинг, люди смотрели прямой эфир, а также присутствовали вживую на президентском балу. И у нас проходило три дня замечательного, совершенно невероятного, просто грандиозного события, где люди получали признание, рассказывали о доходах, о результатах. Лично я увидел здесь возможность улучшить свои навыки, помочь людям реализовать себя в этой жизни. И рекомендую вам однозначно бывать на таких событиях, потому что однажды побывав на таком событии, лично моя жизнь улучшилась только в лучшую сторону. И теперь у меня есть золотое правило – Никогда не пропускай тренинг, который тебе дает джампинг. Джампинг это прыжок через пропасть. Пропасть это что? Это испытание. Это то, что на сегодняшний день тебя делает бедным. Но когда ты делаешь джампинг через пропасть, ты попадаешь в мир сказок. И сказка существует с командой «Успех вместе». Приходите. До встречи, друзья. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Ольга Янушевская. Россия, город Тула. Я сейчас на Байкале на тренинге команды портала «Успех вместе». Это потрясающий опыт, это потрясающие знания, это командный дух. Я наконец-то узнала, что такое команда. Я увидела рядом сидящих людей с такими же мыслями, с такими же идеями, с такими же стремлениями. Друзья, тренинг еще не закончился, а я уже жду следующий. Не проходите мимо таких возможностей никогда. Обязательно приезжайте на следующий тренинг. Мы будем вам очень рады. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Шикова, я из города Ангарска. Сегодня мы находимся на Байкале, где проходит невероятный трехдневный тренинг. Здесь мы получаем колоссальные знания. Присоединяйтесь к нашей команде, и мы научим вас правильно зарабатывать деньги в интернете. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Краснопевцева Екатерина, я из города Омск, Россия. Мы приехали на Байкал для того, чтобы получить знания. Вы знаете, мы нисколько не пожалели об этом. То, что мы узнали и какие секреты мы знаем теперь, как правильно строить бизнес, пока неизвестно никому. Поэтому мы приглашаем вас в следующий раз присоединиться к нам. времени, дорогие друзья. Меня зовут Елена Парневая, город Новокузнец. Я сотрудничаю с командой предпринимателей портала «Успех вместе». Замечательная команда, замечательная система. Сюда я пришла лично за знаниями и за возможностью развивать бизнес в интернете. Сегодня мы находимся на потрясающем тренинге, который проходит на Байкале. Грандиозное историческое событие. Я рекомендую как руководитель Обязательно всем посещать эти тренинги. И если кто-то ищет знания, обязательно приходите к нам, мы вам передадим все то, что мы знаем. Доброе время суток, друзья. Меня зовут Виктор Завгородний, я из города Кропоткино, Краснодарского края. В данный момент я нахожусь на Байкале на тренинге, который мне дал очень много того, что я не знал ранее.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 принимать в таких тренингах участие. Это те тренинги и те знания, которые нигде в другом месте не получишь. Будьте Будь успешны, успешны вместе, вместе с, с нами. нами! Добрый час всем! Я Светлана Нигмадянова из города Ангарска, команда Андрея Шаура. Я получила в этом бизнесе небольшие деньги, которые мне позволили принять решение, всерьез заняться этим делом. Я не люблю сидеть у телевизора. Мне нравится интересная жизнь, путешествия. Мне нравится познавать мир. Я чувствую это впереди с командой, которая сегодня проводит тренинг от этого тренинга душа хочет петь я просто в восторге я счастлива что я так быстро оказалась здесь в такой команде это чудо какие отличные ребята все позитивные разные возрастные имеет значения, кто ты нет никаких статусов мы единая команда и эта картинка успеха она впереди она перед глазами и она просто меня покорила своей открытостью своей позитивностью и честным отношением к бизнесу Доброго времени. Я Марков Виктор. В данное время нахожусь в городе Иркутске, на Байкале, где проходит наш тренинг команды. Тренинг мне дал видение новое. Это сравним с тем, что я как заблудившийся судно в ночи, в шторм, вдруг увидел свет маяка, который меня направил, все мои действия и мысли. Я рад, что здесь появился, увидел новых товарищей, познакомился, поговорил, но перенимай опыт, обучайся. Большое спасибо. Тренинг, я думал, вдохновил меня на очередные свершения. Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Светлана Руфина из города Майкопа Адыгеи. Сегодня, наверное, я пенсионер. И вот эти три дня, это самые лучшие три дня в моей жизни. Потому что я попала просто в сказку. Я никогда в жизни не ожидала, что я достигну такого уровня, который находится здесь. Попав на этот тренинг, у меня открылись глаза, как у котенка. Я помолодела. Я просто, просто какой-то туннель у меня и занавес был перед глазами, что я не видела что свой потенциал. Здесь на тренинге я, я открыла свой потенциал, о котором мне всегда говорили, но я его не видела. Но Спасибо Андрею Шауро, спасибо моему наставнику Ивану Колобу, спасибо всем, кто здесь находится. Это просто супер. Вообще, приходите к нам. Вот такая компания. Меня зовут Дардаев Андрей, город Красноярск. Я сейчас нахожусь на тренинге на Байкале. У нас третий день тренинга. Супер классная информация. Спасибо за обучение наставникам Андрею Шау, Ивану Колову и всем, кто принимал в этом участие. Спасибо за то, что они отдают свои знания нам, чтобы мы могли изменить свою жизнь и стать успешными вместе с теми. Всем доброго времени суток. Меня зовут Гинтас Вайдатас. Я с республики Литва, город Кедайний. С порталом я познакомился в середине лета. Посетил один тренинг, который проводил Андрей Артурович. И у меня что-то щелкнуло. Вот. Я начал вникать, вникать. и Меня это завлекло. Я здесь, на Байкале уже. За эти три месяца я очень много чего познал, хотя в интернете уже я не первый год, но такого обучения, такого наставника у меня никогда еще не было. Личная благодарность Андрею, конечно, и всему порталу, моему наставнику, моему лидеру Александру Аксенюку, наставнику Натальи Пташник и всей команде. Всем привет, меня зовут Кистурин Валерий, я с Украины, город Киев. Когда я узнал про тренинг, который должен произойти 17, 18, 19 октября, я понял, что я должен быть там. Я приложил все усилия, и вот я здесь. Какие слова я могу сказать? У меня просто нет слов, я в восторге. Одни эмоции. Просто тренинг супер. Мозги ставить в нужное место, в нужном направлении. Я думаю, что успех нам просто обеспечен. Добрый день, друзья. Меня зовут Галина Третьякова. Я из Каменск-Уральского. Очень жаль, что вы все не смогли сюда приехать. Это мероприятие... Проходит гостиница Анастасия на Байкале. Это что-то суперское. Энергия захлестывает всех. Вы слышите эту музыку? Музыка это заводит всех. Никто не может устоять, усидеть. Все веселятся. Это от того, что все прошли тренинг, который заряжает, заряжает всех и очень. И заряжает именно на успех. Давайте будем достигать успех вместе с вами. Приходите к нам, и вы будете успешны. Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Иван Вовк. И я хочу поделиться с вами впечатлением о тренинге, которые у нас проходит в данный момент на Байкале. Тренинг. Супер! Мы здесь получаем огромную информацию, которая в будущем поможет нам увеличить наши доходы в несколько раз. Вы просто не представляете, что тут творится. Выступают различные звезды, знаменитости. Все в шоке от такого мероприятия. Таких мероприятий я в своей жизни еще нигде не видел. Всем советую, приезжайте обязательно в следующий раз на такой же тренинг. Будет очень весело и круто.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 Добрый день, друзья! Меня зовут Светлана Горяйнова. Этот тренинг еще раз доказал, что обязательно нужно быть на таких событиях, потому что именно на таких мероприятиях, на тренингах, на больших событиях, где собирается вся команда единомышленников, друзей, партнеров, приходит четкое осознание правильности твоих действий, правильности бизнеса. И если вы хотите, чтобы ваш бизнес был правильным, динамично развивающимся, серьезным, чтобы он приносил вам радость, удовольствие и реально осуществились ваши мечты, то приглашаем вас на все такие мероприятия. Обязательно здесь нужно быть. Кто принимает решения на таких событиях и мероприятиях, тот обязательно становится настоящим лидером. Всем удачи! Добрый день, друзья! Меня зовут Сергей Блюденов, я из города Амурска. Я решил после приема препарата, получив результаты, приехать на тренинг команды «Успех вместе». И после тренинга я зажегся. Сейчас я буду принимать активное участие в бизнесе этой команды. Андрей Шаура, как он преподает, все как для родных людей. И на самом деле, во время тренинга, за время тренинга, команда мне стала родной. Всех приглашаю на портал «Успех вместе» и в команду Брейн. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Татьяна Шелестовская, Россия, город Новосибирск. И я хочу вам сказать, что очень важно прийти в нужное время и в нужное место, место с нужными людьми. И сегодня мы здесь. Вы знаете... Очень важно прийти в начало компании, чтобы позволить вам обрести успех вместе с вашими друзьями. И сегодня на тренинге мы подчеркнули огромное количество знаний, позитивного отношения. Вот мы получили видение развития нашего э, бизнеса на многие, на многие годы. И знаете, я увидела для себя огромную перспективу для того, чтобы улучшить свое развитие материальное положение и преуспеть в жизни. И у меня очень много планов, как вместе с друзьями, вместе с знакомыми и еще, возможно, с незнакомыми людьми мы сможем создать огромную компанию, команду и создать потрясающие результаты. И нами будут гордиться весь мир. Добрый день, дорогие друзья! С вами Алла Федотова. Алтайский край, город Славград. Сегодня мы все присутствуем на президентском балу международного портала «Успех вместе». Я хочу выразить огромную благодарность тем людям, которые помогли мне, чтобы я присутствовала на балу. Очень много впечатлений осталось после наших тренингов. И сегодня такой праздник, которого не было много-много лет в нашей жизни. Мы на тренингах взяли очень много для себя нужной и полезной информации. И я хочу выразить благодарность нашему президенту портала Андрею Шаури, нашим лидерам, нашим наставникам, ну и, конечно, нашей команде за то, что вот мы такие сплоченные, дружные, и столько мы позитива получили, столько вдохновения, что хватит нам, по-моему, на очень долгое время. Здравствуйте, меня зовут Ольга Таймукова, я из города Подольска. В данный момент я нахожусь на тренинге на Байкале в президентском отеле «Анастасия». На тренинге вы получили очень мощное обучение, нам вправили мозги. Мы теперь знаем, как нам правильно действовать, куда нам идти, к чему стремиться. Приходите на портал «Успех вместе», будем продвигаться вместе. Доброе время. Меня зовут Наталья Кондратенко, я из города Волгограда. Я рада, что я попала сюда. Спасибо Вере Зайцевой, что меня пригласила в такую команду. Спасибо порталу, спасибо нашему президенту Андрею Шаура. Я очень рада. Здесь можно найти своих друзей, коллег. Мне очень здесь нравится. Всем привет, я Любовь Челышкан из Зеленограда. Сейчас мы находимся на обучении, на тренинге в городе Иркутске, который находится в 6000 километрах от того города, где я живу. Мы здесь все на позитиве, обучаемся третий день, в данный момент мы Получили столько всего классного, всего нового, что меня просто от эмоции переполняют. На будущее всех-всех-всех сюда приглашаю, призываю. Если вы хотите быть лидером, хотите чего-то достичь в этой жизни, вы обязательно должны быть здесь. Доброе время суток. Я, Самарина Марина, приехала из Калужской области, город Обнинск. Вместе с командой «Успех вместе» нахожусь на обучении в замечательном отеле президентском. Вы спросите у меня, для чего я сюда приехала? Я сюда приехала за знаниями. Я знаю, что знания – это сила, а, их можно, а знания можно получить только у лидеров, у людей, которые ведут за собой. Желаю вам успеха и знаю, что успех придет ко мне. Добрый день. Меня зовут Тюрина Ирина, город Благовещенск. Сегодня на таком событии, на Байкале, город Иркутск, незабываемым никогда не забуду. Самое главное, что здесь обучение, успех вместе. Это такая система, без которой просто жить нельзя. Которая помогает людям достичь не только результатов, а развития, обучения, самореализации. Не только деньги. Все самое-самое лучшее. Научила мечтать, ну и достигать цели. Спасибо Андрею Шаура и всем лидерам. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Наталья Пташник. Я из города Краснодара. Сейчас я нахожусь в таком прекрасном месте, комплекс «Анастасия», где мы обучаемся и в то же время отдыхаем. Присоединяйтесь, будем успешны вместе. Портал – это лучшее место в интернете. Добро пожаловать всем к нам. Здравствуйте! Я Зинаида Бещерских из города Ангарска Иркутской области. Сейчас нахожусь на таком шикарном мероприятии. Отель на Байкале в отеле Анастасия. Здесь приобретаю столько прекрасных, интересных людей, друзей. Приходите все в нашу компанию. Добрый день! Меня зовут Оксана Логинова, город Иркутск. В команде портала «Успех вместе» я всего несколько дней. Но мне посчастливилось принять участие в тренинге, который проходит на берегу замечательного озера Байкал в гостиничном комплексе «Анастасия». На этом тренинге мы узнали очень многого. Познакомились с новыми людьми из разных городов. И вообще портал этот замечательный тем, что в нем можно соединить все свои возможности и обучение и развивать свой бизнес. Я приглашаю всех на наш портал, чтобы быть успешными. Доброго времени, друзья! Зовут меня Евгения Полякова, Свердловская область, каменск Куральский. Сбилась моя мечта, я нахожусь сейчас в городе Иркутске на тренинге, третий день уже. Сегодня у нас замечательное мероприятие, президентский бал в отеле «Анастасия», буквально на берегу Байкала. Это просто непередаваемые ощущения, эмоции. Само, от самого обучения, от мероприятия. Я верю, что оно все пришло не просто так. Хотелось бы сказать о том, что надо жить с хорошими, позитивными мыслями. Буквально с начала этого года я начала очень активно Программировать себя на позитив. Я всегда улыбаюсь, я всегда думаю только о хорошем. У меня есть специальная аффирмация, которую я посподаряю несколько раз в день. Вот. И поэтому все идет хорошо, все не просто так. Мечты сбываются. Поэтому думайте о хорошем, улыбайтесь, и все у вас получится. Здравствуйте! Меня зовут Гриднева Ольга. Я из города Омска. Что сказать, я попала на такой бал, как Золушка в сказке, ну просто даже слов нет, красота, люди, новые знакомства. Я приглашаю вас всех присоединиться к нашей команде «Успех вместе», чтобы со своей командой, уже со своей личной группой в следующий раз приехать. Ну здесь просто супер, приезжайте. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Каргин, город Новосибирск. Я сейчас нахожусь на потрясающем мероприятии, на тренинге нашего портала «Успех вместе» отеля «Анастасия на берегу Байкала». Здесь у нас проходит замечательный тренинг, где вы получаете потрясающие секретные знания, как достичь быстро высоких доходов и стать обеспеченным, счастливым и успешным человеком. И здесь мы находимся среди лидеров, среди самых успешных людей нашей компании. И поэтому надеюсь, что вы поддержите свой бизнес, и в следующий раз мы уже будем на этом мероприятии, на этом тренинге вместе. И будем вместе добиваться самых высоких результатов и заработка. Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Любовь Половникова, я из города Новосибирска. Я приехала на мероприятие, на тренинг, и приехала не одна, а со своей группой. Я буквально счастлива от того, что я нахожусь в этой замечательной команде, в команде замечательных людей. Я благодарна нашему президенту Андрею Шауро за, то, за те знания, которые он нам дает на этом мероприятии. Я надеюсь, что следующее мероприятие на, на нем будет еще больше людей, потому что на таких мероприятиях нужно обязательно находиться. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Людмила Верчинова, я из города Санкт-Петербурга. На данный момент я нахожусь на великолепном празднике портала Успех вместе. Это самая сильная компания, самая лучшая и самый дружный коллектив где есть великолепные партнеры, лидеры, команда, которая помогает как новичкам, так и уже продвинутым партнерам. Здесь делают большие чеки, зарабатывают деньги, становятся успешными, дружными, веселыми, хорошее настроение. И сейчас вот на Байкале у нас проходит замечательный тренинг, семинар, президентский бал, который видит сейчас более чем в 130 странах мира. Великолепные успехи, великолепная компания, присоединяйтесь, друзья, у нас супер. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Марина Диденко, я из города Новосибирска. Случилось то, о чем я давно мечтала, я попала на Байкал, и я попала на Бал, и попала в команду «Успех вместе». Это удивительная компания, удивительная команда, и мы сегодня прошли невероятный тренинг, просто расширилось сознание. И теперь я знаю точно, как надо жить, как надо работать. И то, что мы с, с командой «Успех вместе» добьемся больших результатов. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Полина Габараева, я живу в Москве, это Россия. Я сейчас нахожусь в прекрасном отеле, это президентский отель на берегу Байкала, Анастасия. Я сюда попала благодаря своим усилиям, благодаря порталу «Успех вместе», который дарит потрясающую возможность всем, он дарит шанс, он дарит... Успех, вы будете успешным, будьте лидером, Но нужно приехать, обязательно приехать. Я приехала, я это сделала, мы с моим партнером Нуром здесь, мы познакомились с удивительными людьми. Я их полюбила, всем сердцем полюбила и рада, что у меня в жизни случился такое, такое мероприятие, президентский бал в отеле «Анастасия». Здравствуйте, друзья, меня зовут Нуртай Дюссень, я из города Астаны, Казахстана. Я благодарен судьбе, что попал в такую хорошую компанию благодаря двум замечательным девушкам, которая, одна из них, которая рядом со мной стоит, это Полина Габараев, мой лидер, и очень хорошая, и хорошая учительница, хорошие женщины, которая, к сожалению, не могла приехать по семейным обстоятельствам, Лилия Иванова, которая меня буквально за уши затащило в эту компанию, потому что я месяц думал, передумывал, она не только уговорила, убедила, доказала важность компании, нужность компании. И, конечно, я сейчас и благодарен от сердца, от всей души, потому что я верю, что в этой компании я достигну успеха. И как я говорил, что я верю в успех, я верю в мечту, я верю в команду, я верю в звезду, я знаю, что с этой командой я приду к успеху у всех на виду. И хотел еще рассказать, пусть меня простит, мои друзья евреи, чтобы достичь успеха, не обязательно родиться евреем, хватит того, что ты Шауро Андрей. Здравствуйте, меня зовут Алдар Хандажапов, я из города Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия. Я нахожусь на тренинге на Байкале в отеле «Анастасия» и хочу сказать то, что мы все, мы бриллианты, нам э, нужна огранка, чтобы стать алмазом. Вот эти вот тренинги нам дают как раз огранку. И чтобы быстрее стать алмазом, э, нужно посещать побольше таких тренингов, побольше приобретать грани, Поэтому тренинги эти нужны. Доброе время, друзья! Меня зовут Надежда Древчинина. Я из Краснодарского края. В настоящее время я нахожусь в замечательном месте а, в отеле Анастасии на озере Байкал. А, знаете, у меня такое ощущение, как будто а, сегодня, вернее, не сегодня, а три дня назад я сорвала цветик-семицветик, и вот здесь мои желания начинают по одному сбываться. А, очень благодарна нашей команде «Успех вместе», нашим замечательным спикерам. Здесь я получила очень много новых знаний, много полезной информации, которую теперь смогу применять в практике. Я уверена, что у меня все будет хорошо. Присоединяйтесь к нам! Доброго времени, дорогие друзья. Меня зовут Иван Росков. Я из города Саиногорска, Республики Хакасия. Сейчас мы находимся в отеле, президентском отеле «Анастасия», где сегодня проходит третий день трейдинга. Сейчас проходит президентский бал. На тренинге мы получили великолепные знания, секретные знания, которые позволяют людям выйти на новый этап в их бизнесе. Благодарю организаторов Команду портала «Успех вместе» отдельно Андрея Артуровича Шаура за организацию этого мероприятия. Друзья, если вы не были на этом мероприятии, то вы потеряли, то есть ну, вы точно не приобрели, но ну, скорее всего потеряли. Поэтому э, каждый раз, когда вам будет предложена подобная возможность, не упустите ее. Присутствовать здесь нужно, потому что именно от этого напрямую зависит ваш рост, ваш бизнес и ваше развитие. Желаю всем успехов, принимайте правильные решения. Всем счастливо! день, дорогие друзья! Меня зовут Чела Оксана, я из города Красноярска. Сейчас мы находимся в отеле президентского класса Анастасия. У нас проходил два дня тренинг в городе Ангарске, где мы приобретали новые знания, новые эмоции, новые знакомства. И сегодня третий день заключительный был также тренинг, более мощные, более сильные знания. А на данный момент у нас проходит голоужин, Было очень красиво. Было море позитивных эмоций, очень красивое шоу. Огромная благодарность всем организаторам мероприятия, особенно Андрею Артуровичу Шаура за то, что он дает такую возможность, возможность всем зарабатывать, возможность всем почувствовать, что такое успех. Приглашаю всех в нашу команду, присоединяйтесь, будем, будем рады всем. Меня зовут Галина Прошукова, я из республики Коми, Сыктывкар. Как-то раз э, о том, когда я употребляла продукт, э, было э, промоушен, и у меня был разговор с сыном. А сын говорит, мама, делай, что хочешь, хочешь езжай, хочешь нет. Да, я получила, конечно, от него э, благословение. И здесь я получила такую большую и здоровую такую мотивацию в работе. Конечно, это очень здорово. Вот тем пенсионерам, которые сидят дома, я очень рекомендую. Подключайтесь к нам и будем вместе гулять и учиться. Доброе время, друзья! Меня зовут Филимонова Светлана, я из города Москва. Сегодня третий день мероприятия, настроение суперское, команда просто великолепная. Мы получили очень много новых знаний, укрепили старые. Все очень дружелюбные, внимательные, все действительно наслаждаются этим праздником, этим событием. Я благодарна своему менеджеру, который в данный момент уже занимает руководящую должность в этой команде, который пригласил меня в «Успех вместе». Вот, спасибо ему отдельно, спасибо наставнику. И просто за то, что я побывала первый раз в жизни на Байкале, насладилась этим прекрасным местом, этой атмосферой. Здесь есть что-то волшебное, что-то необычное. И просто очень много хорошей положительной энергии, которая... Напитала меня. Доброе время, дорогие друзья. Меня зовут Минаев Карен, и я из города Смоленска. Мы сотрудничаем с компанией «Успех вместе», и я попал на мероприятие такого глобального и масштабного значения, как тренинг, вживую. И я получил такие знания, что просто передать не могу. Они скрытые, они глубокие, они понятливые. И не такие познания, и не такие тренинги, как мы их делали и в интернете, и обучались у менеджеров. Эти познания получают не все. И здесь надо быть и получать знания такие всегда, когда такие мероприятия проходят. Спасибо наставникам, спасибо порталу, спасибо менеджерам, спасибо всем. Спасибо за то, что я здесь нахожусь. Меня зовут Виктор Логовой, час петропавловск Камчатского. Тут решили мы приехать с супругой на мероприятие, так как мы поставили себе цели в этой, в этой э, компании, как сказать, выполнить свои цели все. Приехали на Байкал. Нам очень сильно даже понравилось. Не то, что понравилось, даже слов нету. Особенно на последнем дне на этом мероприятии, на, на бал президента. Все было великолепно, все было сделано так, что я думаю, что вы познакомитесь с этой компанией, вы, наверное, уже от, от этой компании никогда не, уже не уйдете. Здравствуйте, я Татьяна Сибирякова, город Усуриск. Мы приехали сюда на мероприятие, на Байкал. Вы знаете, что я здесь почувствовала? Я здесь почувствовала, не только знания получила, но еще почувствовала, что здесь надежность, здесь команда сплоченная. И это все определилось за эти три дня. Я всем советую, желаю и приглашаю вас в нашу команду, в мою группу. Я вас научу тому, чему научил меня мой спонсор Шаура Андрей Артурович. Я ему очень благодарна и очень благодарна своей команде. Поэтому я здесь. Доброе время, дорогие друзья. Меня зовут Вероника Овсянова. Я с города Караганды, с Казахстаном. Два дня проходил тренинг. Мне очень понравился. Сегодня в президентском отеле «Анастасия» проходил президентский бал. Это просто неописуемо, незабываемо. Очень много эмоций. Я благодарна за то, что прошел такой тренинг, такой бал. Спасибо большое. Доброе время, дорогие друзья. Меня зовут Ковалева Галина. Сейчас прошло потрясающее мероприятие. Мы провели три дня в шикарном месте. В отеле «Анастасия», который стоит на Байкале, прямо вот на берегу, мы провели последний день. Дорогие друзья, это, не, это потрясающая энергетика, которую не передать через интернет и не передать словами. Я вас прошу. Примите для себя верное решение и в следующий раз, когда мы будем собираться на мероприятие, приезжайте вместе с нами. Вы почувствуете, что такое тепло людей, что такое тепло команды, вы почувствуете, что такое настоящие друзья. Большая благодарность всем, кто организовал это мероприятие. Благодарю президента портала, благодарю всех участников команды, отдельная благодарность Ивану Колобову. Маме Андрея и его жене за то, что они столько терпели и приняли нас здесь. Так шикарно. Спасибо вам большое. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Зоя Битнер. Россия, Ростов-на-Дону. Нас пригласили на мероприятие, которое сегодня здесь состоялось. Это было такое событие, которое потрясло меня настолько, что я вот сейчас вам просто хочу объяснить. Если у вас когда-нибудь будет такая возможность попасть на живой тренинг, если вам Андрей говорит, приезжайте, друзья, вы посмотрите энергетику, вы познакомитесь с семьей, вы познакомитесь с той обстановкой, которая здесь есть, вы познакомитесь с той энергетикой, вы познакомитесь вживую с Андреем, это необъяснимые чувства. Друзья, доброе время, с вами Иван Колобов Екатеринбург. Екатеринбурге. Сегодня здесь э, проходит президентский бал, на котором собралась наша команда Международного тренингового центра «Успех вместе». Я буду рад видеть вас в числе наших участников нашей команды, э, буду рад видеть вас за большими красивыми столами и э, буду рад, чтобы вы получали знания и реализовались именно как личность, развивая свои дары и таланты. И э, вот когда вы будете смотреть этот фильм, вы Увидите результаты, отзывы наших партнеров. Мы приглашаем вас в нашу команду. Будьте успешны. Спасибо. Друзья, привет! Меня зовут Иннокентий Корняков. Я из Ангарска. Сейчас нахожусь на завершающем этапе трехдневного тренинга. Это президентский бал. На этом бале мы закрепили знания. Эти знания мы начинаем уже применять сегодня. К нам приезжали люди с разных стран. То есть атмосфера была просто потрясающая, энергия. И я считаю, что на, этом, на этих тренингах должен быть каждый. Давайте делать успех вместе. Доброго времени, друзья! Я Жильцова Валентина, город Владивосток. Хочу рассказать вам о тренинге на Байкале. Суперское предприятие, мощнейший заряд энергии, суток, да? Пози... Ой, положительных эмоций набрались до краев. Будем работать с большой силой и энергией. Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Александр Новиков, и сегодня мы находимся на мероприятии на тренинге, который проходит в президентском отеле «Анастасия» на Байкале. И этот тренинг проводит команда «Успех вместе». На тренинге команда «Успех вместе» третий раз. И после, первых, после первого раза мои доходы выросли в интернете в два раза, потом в 10 раз. И я жду результатов после этого тренинга, потому что мы получили потрясающие знания, получили заряд энергии, приехали люди с разных стран, с разных городов. И здесь мы действительно научились зарабатывать деньги через интернет и на земле и разобрали все методы и все приемы правильного ведения бизнеса в интернете. Поэтому если у вас нет знаний, и вам нужен наставник, вы хотите уже начать зарабатывать, присоединяйтесь к команде «Успех вместе» и мы вас научим. Счастья вам и здоровья! Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Игорь Мишарин. Город Иркутск. Несколько слов о мероприятии. То, что сегодня происходило на Байкале, это было ну, просто все в шоке. Много знаний, много общения. И люди, разъехавшись отсюда, думаю, что получат хороший положительный заряд на работу дал много положительных эмоций и видение каких-то действий, которые надо будет выполнять в дальнейшем.